Всем привет, с вами снова Оптимус И сейчас мы с вами погоняем Hill cream Racing. Я вот так вот сидел, думал, думал, во что погонять И решился все таки поездить вот в эти квесты на машинах, которые рекомендуются, чтобы пооткрывать сундучки Ну, уж очень хочется, если честно, избавиться от этих повисших ярлычков, во-первых А во-вторых, ну, посмотреть, что из этого получится вот, нам бесплатно предоставилась возможность улучшить мотор. Рекламку посмотрели и улучшили. Классно, спасибо. Деньги тратить не пришлось. Ах, вот вид. У нас тут супер-пупер много обновляшек появилось для этой машины. Так, пижама, пижама, пижама. Что еще? Ну, а вот лицо у нас новое появилось. Ага, рыжеволосый, спящий, спящий. Кто, кто у нас мистер, как э, на одном канале, мистер Картошкин. И за наверное, я не знаю, кто знает, ребята, почему мистер Картошники, напишите, пожалуйста, чего ж автор так его назвал. А, да, вот, у нас, ух ты, ух ты, какая классная покраска у нас появилась. Вот это бирюза и супер-пупер гоночные квадратики. Нет, вот это вот все таки самая классная циферка, уже как реально гоночный болит. Да, вот колесики у нас новые появились, деревянные такие, как у, как у повозки. Ну, наверное, ставить не будем, давайте подберем что-нибудь, что-нибудь под стиль. Вот такое, наверное, что-нибудь, э, наверное, оставим. Да, давайте оставим, пусть будут такие э, пол полураллийные колёса. Вот такая крутая тачка у нас получилась. И что у нас там еще по деталькам появилось? Ага, детальки появились, а ячеечек, чтобы поставить, пока нету. Бесплатно можно было улучшить, но пока мы не улучшили Не улучшили, что же у нас что? Надо, короче, машину прокачать, чтобы ячейки подкрывались И можно было подобавлять вот эти суперпупер штучки И машинка у нас будет рвать тогда всех подряд Вот, машина у нас немного, потому что мы работаем, работаем играем честно Сейчас супер дизель прокачаем полностью и потом будем улучшать все остальные А пока давайте посмотрим, что у нас таки получилось из этой нашей самой первой машинки Пока успехи у нас, в принципе, не знаю Но э, обгоняем предыдущий, учитывая, что мы машинку улучшили, то не... Ой-ой-ой-ой-ой не... Ага, не, не, обга... не обогнал нас Оптимус в пожарном шлеме не обогнал, а мы со своей новой супер-пупер-покраской сейчас тебя... До... Стой, ну куда ты полетел? Вот так вот, дождался нас, теперь мы вперед поехали. Нужно быть солидарными. У нас машинка-то лучше, покраска у нас крутая, кстати. Ребят, кому нравится наша новая покраска, ставьте пальчики вверх. А кому не нравится, пишите нам, перекрась машину. Фу-фу-фу, какая кака. Но я думаю, таких не будет. Если будут, пишите, ребят. Нам важно очень ваше мнение. А пока слегка пыхтя, пыхтя, пыхтя. Мы заехали на горку, едем дальше. Осталось аж 190, ну чуть-чуть меньше. Так, заправка, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Что у нас топливо расходится очень сильно быстро. Наверное, двигатель у нас супер-пупер мощный и очень много кушает. Вот, помоем машинку, помоем-помоем. Нужно будет, кстати, в лужах ездить аккуратно. Кто будет ездить... Лужи, ну, это опасность, в принципе, для таких маленьких машин особенно, ну и для больших, которые там сильно быстро обороты набирают. Так, и что у нас, что у нас, ух ты, ух ты, чемодан наш, осталось просто ехать прямо и как-то так, мы, наверное, расслабились, что чемодан забрали. Вот, и сломали шею. Супер-пупер, для дизеля нам попалась штучка, улучшили, что же у нас в четвертой чеке? денежка. Спасибо за денежку, спасибо за артефакты для мотоцикла, но они нам в принципе не пригодятся. А пока, ребят, подписываемся на наш канал, ставим пальчики вверх, пишем комментарии, предлагаем новые игры. Всем пока-пока.